Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и это видео благодарность тем, кто подписался на меня за все это время, потому что мы набрали 100 подписчиков. Если честно, я ожидал, что это будет так быстро. А, Кто-то мне скажет, что чем что, мудак, это же мало, вообще, что ты радуешься, ты что-то тупорылый. А, но на самом деле они будут неправы по одной очень простой и тривиальной причине. Дело в том, что пока ты не наберешь 100 подписчиков, YouTube не разрешает тебе. Делать прямой URL на свой канал и просто генерить себе вот такую вот кривожопу херню, которая меня очень сильно расстраивала все время. Вот, и теперь я, наконец, могу сделать себе нормальный URL, и очень рад этому, и хочу за это вас всех поблагодарить, братва. Огромнейший вам респект, собственно, все это видео короткое, давайте мы, чтобы оно не было совсем бессмысленным и просто криком радости, вы можете под этим видосом оставлять свои там пожелания по поводу канала, что улучшить, что убрать, что добавить, может быть, посоветовать какие-нибудь игрушки, которые стоят... Ну, про который стоит, стоит сделать какой-нибудь видос, там, обзор или летсплей, или, ну, неважно. В общем, давайте, делитесь своими идеями, и всем респект огромный еще раз, и надеюсь, я буду радовать дальше вас своими видосами. С вами был Мародер 120 Гигабайт, и скоро увидимся. Всем респект, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Йо.